Всем привет, мои хорошие, спасибо вам за отзывы, да, я получила огромное количество ваших комментариев, когда начала рассказывать свою историю про отношения мои с близнецом, который появился так нежданно, негаданно в моей жизни, и сегодня я продолжу свою историю, потому что очень много было сообщений именно мне и в WhatsApp, и в Telegram, я благодарю вас за то, что вы пишете, за то, что рассказываете, за то, что делитесь, это очень приятно, это очень ценно. И сегодня я хотела бы продолжить такую часть, вторую часть, да, своей истории о том, как же у нас э, дальше пошли вот эти вот изменения. Я надеюсь, что я рассказываю эти истории того, чтобы вот именно на своем опыте, чтобы вы понимали, что я не просто там э, практикующий даромеролог, который психолог, который ну, помогает людям. Я сама все это прожила, и для меня очень важно чтобы вот именно те темы, на которые я говорю со своей аудиторией, они были мной осознаны, чтобы я могла это прочувствовать, потому что, знаете, когда ты просто рассказываешь на уровне теории, это легко сказать, что да, да, перестань там ты любить, да, перестань там, там, мужчин полно других, а вот займись сам этим, но когда у тебя вот сам этот процесс идет, то тебе нелегко, и, конечно же, я общаюсь немножко на другом уровне, потому что сама знаю, насколько это сложно, и вот в продолжении своей истории хочу сказать, что отношения развивались таким образом, то есть что стало происходить в моей жизни. Представьте, то есть до его появления, моего любимого близнеца, я находилась в состоянии, то есть предблизнец, как я уже рассказывала в одном из своих видео, можете посмотреть, он мне дал толчок к тому, что я начала идти по пути своего предназначения, то есть я вышла на... Как раз-таки стала вот э, Таро-нумерологом, да, я начала изучать Таро, я начала изучать э, нумерологию, я начала изучать целостную матрицу, я начала помогать огромному количеству людей, просто поток людей пошел ко мне, ко мне стали приходить очень много людей именно со способностями, вот именно, с эзотерики. Очень многим я дала путевку в жизнь, так сказать, после того, когда они были на моих консультациях, они пошли в обучение и стали сами практиковать довольно-таки успешно. четыре да. года, вот эти вот, я, знаете, у меня был такое состояние, что я постоянно училась, работала, училась работала. То есть у меня день начинался там, в 6 часов, заканчивался в 7-8, и в течение всего этого дня я была просто посвящена, только я не выходила из дома. Практически, ну, дети там мои покупали продукты необходимые, и так далее. А у меня было вот это вот состояние, когда я именно занималась тем, что ушла полностью вот эту работу. И эм, вдруг. Когда вот я в прошлом видео рассказывала начало нашего знакомства, появляется э, этот молодой, интересный мой ученик, и я в таком шоке, вы знаете, я стала вести себя как девчонка. У меня стали какие-то, знаете, вот я. Думаю, господи, что происходит в моей жизни, да? что, что, какой-то такой стресс пошел, я летаю, я хочу что-то творить, да? Дети мне говорят, мама, ты так помолодела, слушай, ты так изменилась, что с тобой произошло, я говорю, да вот, не знаю. И я вам могу сказать, без каких-либо диет я сбрасываю за месяц 10 килограмм сразу. У меня, я вот расстаюсь со своим предблизнецом сразу. У меня, я очень долгое время собиралась пойти в спортзал, а он у меня находился напротив моего дома, я пошла, записалась. В этот период времени, смотрите, интересно, я говорила и не в одном из своих видео, что у меня был э, кармический муж, как я его называю, и это было очень сложное расставание, об этом тоже запишу вам видео, чтобы вы могли понимать, как это происходит тоже на практике, а не просто как в теории, когда, да, объясняют. То есть, какие могут происходить ситуации. Если вам интересно об этом, то тоже пишите в комментариях. Я обязательно на эту тему запишу видео и расскажу вам. Потому что э, это тоже, извините, у меня такие отношения, когда э, часто бывает, что люди путают их с близнецовыми. Но это совершенно вообще как день и ночь. Да? Так вот, я встречаю своего кармического мужа, и я его не узнаю. То есть, это был как будто какой-то знак. Вы представляете, есть, ну, я расскажу ее потом, если интересно, в следующем видео, как это произошло. Да? Но я к чему хочу сказать, что как раз таки э, вот был, э, то есть мне дали показали, что все, с ним у тебя урок пройден, понимаете? И начинается вошли э, какие изменения у меня в жизни. Я начинаю делать то, чего я никогда не делала. Я пошла, занялась спортом. Я, пошла, я стала, пошла на правильное питание. Я телец, извините меня, да, он телец вкусно поесть, и для нас зона комфорта тоже очень важна. Да, я давно хотела заняться своим здоровьем, но я на это не обращала внимания. И очень активно, кстати, я пошла к э, врачу, мне нужно было по зубам, по своим, там по полости. Ну, в общем, короче, я стала делать то, чего я не делала много-много лет, понимаете? То есть пошли вот эти вот интересные изменения в моей жизни, Да. И я летала, я не могу понять, что происходит. Потом, я хотела очень давно по просьбе моих девчонок создать, они просили меня создать курс по Таро. Я как-то думаю, ну, не идет что-то как-то у меня, вот, ну, не готова я. Потом предлагали все девчонки, говорят, давайте, ну, что-нибудь сделайте для нас. Но мы так хотим у вас чему-то обучаться. И у меня приходит как раз-таки вот этот вот инсайт. Я решила, что я буду все-таки делать э, тренинг по прокачке предназначения, потому что я практиковала активно матрицу, люди узнавали свой план своей души, но и узнавали свое предназначение, но что делать дальше, вот это был затык. А так как я сама знала, что делать дальше, да, то я решила быстренько сделать этот вот, э, тренинг. Он у меня прош... вот я его сделала прям очень быстро. Вот все это происходило в этот период времени, да. Девчонки стали приходить ко мне на тренинг, у них пошли такие изменения, там у меня есть, кстати, на канале записано видео с отзывами, можете послушать, кому интересно, какие стали происходить у людей события в жизни, да. И э, по поводу матриц тоже у меня есть очень много видео, где девчонки рассказывают, что у них даже после матрицы, даже до тренинга происходило в их жизни, у некоторых после диагностики. То есть это все пошло, вы знаете, как будто бы стало еще больше и больше и больше раскрываться каких-то моих талантов, понимаете. Я создала следующий тренинг по прокачке талантов. Э, и все это стало настолько вот крутиться в моей жизни, все как-то вот быстро происходить, но. В отношениях с моим близнецом происходило, что э, мы прекращали какой-то период времени. Я начала, у меня произошло, началась сломка. То есть я, не, я была в таком шоке, но, во-первых, смотрите, то, что это был все-таки, как я говорила в прошлом видео, это был мой ученик, мне нужно было, что сошлись пазлы, да? у меня стали открываться чувства к этому человеку, и когда он сначала прислал мне какое-то видео со своим голосом, он был за кадром. Этот голос, он просто меня тут же, вот, я говорю, какой знакомый голос. Я ему говорю, слушай, как у тебя похож голос на голос твоего отца. Да, мы с ним общались, я рассказывала в видео в прошлом, как это все происходило. Он говорит, нет, ну да, говорит, немножко, может, похож, но у меня немножко другой голос. Я думаю, господи, я знакомый голос, я его знаю, этот голос, понимаете. А, то есть какой-то пошел момент узнавания, представляете, настолько думаю, мой, какой теплый, ну это же мужской голос, представляете, это же не, не ребенка голос, это уже мужчине 40 лет уже был. И потом следующий момент, когда я он мне звонит, включая видеосвязь, думаю, господи, знаете, девочка, ой, я тут не принято, волосы не так, это не так, я вообще я старая уже, и вообще, господи, господи, вообще, да, такая, знаете. А он вот так на меня смотрит в эту камеру и замер. И когда я потом у него спросила, говорю, ну как тебе твоя старушка-учительница? Наверное, вот, ну, может, разочаровался. Я же пыталась его как-то в себе разочаровать, чтобы он как-то пошел там на путь истины вышел. А он говорит мне, честно сказать? Я говорю, конечно, честно. Я говорю за правду. Я нормально отношусь к этому. Вот такая лялечка. То есть, понимаете, он меня видел, той девочкой, представляете? Я там думала, что сейчас будет правда тетенька, а тут такая лялечка, представляете? Я была в шоке, просто вообще безумно. И вот так это все происходило. Это было настолько вот эти все эмоции, для меня настолько все это было как-то непонятно, настолько это было как-то вот, ну, я думаю, что это такое? Вообще, что происходит в моей жизни, я не могу понять. И вот как раз я, когда говорила о том, что собиралась проводить прямой эфир, да, да, еще забыла сказать вам, то есть я же практикующий таролог, да, то есть я делаю расклады, мне приходят отзывы, что у людей все откликается, все отзывается, я начала делать расклады себе на эти отношения, но я ничего не понимаю, что происходит, я, это вовлеченность такая бывает, да, и я пошла на YouTube, стала смотреть, никогда не смотрела, я сама записываю, но так как у меня есть мой чат, для девчонок, для моих, чтобы у них там не засорялся телефон, мы решили на ютюбе делать просто, я вот записывала каждый день там, ну, разные расклады. Ну, решила выкладывать на ютуб, чтобы им было удобнее смотреть, понимаете, у меня была цель, чтобы им удобнее было смотреть. Но сама я чужих раскладов не смотрела, и тут я полностью ухожу и начинаю смотреть вот эти расклады. И вы понимаете, такое было впечатление, что все расклады, на которые я попадаю, все для меня. Я понимаю, как это работает, да, и Грегор у нас приводит к тому, чтобы вот именно туда, где нам нужно получить информацию. И вот я прям подвисла, я даже потом написала девчонкам в инстаграм, я говорю, девочки, у меня такое впечатление, что я потеряла дар, говорю, потому что я сама себе ничего не вижу, я только, ну, слушать могу вот". И девчонки там завалили меня письмами, что, Валентина, да перестаньте, да, все ваши расклады сбываются, да, и у меня вот было так, а стало вот так, а это вот так, но я как-то подуспокоилась немножечко, да, но э, зато там пошли другие у меня моменты открываться по -таро, просто вот, ну, какие-то ошеломляющие, то есть я начала людям трактовать так, что... Люди вообще были в шоке, то есть еще больше стало все это раскрываться. И вот здесь я попадаю как раз-таки в Ютубе на тему, выскакивает мне такая, значит, близнецовая пламя, я думаю, что это интерес за близнецовые пламена? Ну, послушала один э, ролик, думаю, как интересно. И тут у меня как раз-таки перед эфиром девушка пишет мне, что «А, покажите, расскажите нам, пожалуйста, тему разницы между близнецовыми пламенами и кармическими отношениями, родственными душами. Я думаю, интересно. И я пошла в эту тему. И когда я стала смотреть эти видео и ролики, я поняла, что у меня у самой-то, вот он, близнец там вот он, понимаете? И вот оттуда уже пошла вот эта вот тема, когда я стала изучать, и я стала понимать. Ну, смотрите, моя хорошая, почему у меня все прошло быстрее? У меня этот месяц переживаний, да, я страдала, да, я переживала. Да. Почему? Потому что я не понимала, что происходит. Я чувствую, что человек меня любит, я чувствую, что у меня есть чувства. У меня был страх безумный, опять-таки, этой встречи. Я рассказывала, когда, ну, в прошлом видео, когда у меня была первая такая попытка, до которой должна была у нас не произойти, что мне было очень страшно. И вот здесь происходила такая же ситуация, когда, вы знаете, я, у меня мысли о нем, это было как, у меня все загорелось внутри, да, я прям пылала, как огонь какой-то, да, и мне... Я безумно боялась этой встречи Я понимала, что если вот Просто понимаете, я сама себя ловила на мысли Еще до того, как я узнала про Близнецова Пламя, это проходило со мной Я просто сидела и думала Господи, почему я боюсь этой встречи У меня была картинка одна Мы с ним встречаемся, он приезжает Он, он мне как раз сказал Я все-таки приеду, мы увидимся И я представляю картину Что мы с ним встречаемся Мы как будто бы вот так вот с ним Объединяемся и мы сгораем я думаю, что за чушь тебе в голову лезет, с чего у тебя это, да? И вот этот вот страх, у меня обуевал просто, настолько. Я, я перестала спать по ночам, у меня началась бессонница, у меня начались какие-то кошмары. Я думаю, да что ж такое это происходит в моей жизни? Знаете, страх происходит от чего? От незнания, от того, что мы не понимаем, что происходит. Почему я сейчас всем говорю, пишите обращайтесь, потому что я начала копаться, я такой товарищ, мне надо разобраться, я искала в своей матрице, я искала второй, я искала, э, смотрела всех видео, как там разных форматов пересмотрела, у меня стали появляться, э, девчонки стали ко мне притягиваться, у которых э, есть эти отношения, и я стала проводить прямые эфиры, записывать, и вот на этом канале сейчас очень много рассказывать, для чего я все это делаю, для того, чтобы вы знаете, я всегда говорю, что у меня такое впечатление, что моя душа пришла, просто выбрала мое тело и пришла для того, чтобы вот именно помогать, другим, ну, пройти самой через все, чтобы потом помогать другим людям. И это так оно и есть, я там тоже делала свое, ну, исследовала себя там разными способами, и так оно и есть, действительно, такая вот такое у меня предназначение, помогать людям, трансформировать, но через пропуская через себя все, и только потом уже... Помогать таким людям, чтобы чувствовать этих людей, которые ко мне приходят, а не просто говорите, вот вы знаете, есть вот такие вот отношения, вот есть такие, а сама ты проходила через них, ты знаешь, что это такое, да, чтобы другим то советовать. Поэтому я все сама, то, что проживаю, то с тем я и работаю всегда. Вот, поэтому я всегда говорю, приходите, обращайтесь, потому что тема очень непростая. И... Через этого, эти отношения у меня, знаете, я, их прож... я быстро вышла из этой вот темной ночи, так сказать, потому что прокачанная очень сильно. Медитации, практики, работая с огромным количеством людей, я проживаю их истории, я опять-таки себя прокачиваю, поэтому мне легко было выйти именно и вот из этого состояния, когда я... Переживала, я страдала, я хотела, чтобы этот человек приехал, я хотела, чтобы начинались препятствия и такие препятствия, которые просто шокирующие, они не должны были произойти вообще, априори, да? Но они стали происходить, которые не дали возможности нам встретиться до сих пор, до сих пор. Но вот эти вот вспышки, вот эти моменты, когда ты знаешь, вот э, проходит месяц и ты просто вот получаешь сообщение, представляете, то нужно было уехать там на работу. И он мне просто пишет там такое место, где он не хотел работать. И он просто мне пишет. Представляете, это конец всему. Просто человек, мы не общаемся. Какой-то период времени. И приходит сообщение. Это конец всему. Я говорю, э, я знаю. Э, вот такие сообщения. я знаю. Э, все. Э, э, я не знаю, что будет дальше. Я тебя понимаю. То есть, вот с одной стороны, вроде бы скажешь, ну какие-то больные люди, да. А просто он боится летать на самолете. Представляете, ему надо было лететь. И он говорит, всё, все, это конец, что сейчас больше уже ничего не будет. Вот все, сейчас вот все рухнет, все. А я говорю: я понимаю, я тебя чувствую, я знаю, я знала, что ему нужно лететь. И э, я не зная того, что он боится летать на самолетах, я понимала, что он не про наши отношения, я говорю, что все, это конец. А вот именно про то, что ему надо лететь, и сейчас он там упадет с этим самолетом, и все, это конец. То есть понимаете, на каком уровне идет общение, да? Но, мои хорошие, я еще раз хочу сказать, что я сделала для себя такой вывод, что вот в моей ситуации, потому что все истории, они разные, да, все стремятся к тому, чтобы вот действительно, давайте там, хочу, чтобы мы с ним жили вместе, чтобы были дети, чтобы мы я тоже все хотела. Но я, себя, я взяла себя в руки, я проработала, я там много чего для, для этого сделала. И я поняла, что нужно просто, ну не нужно его душить, нужно его отпустить, пусть он живет своей жизнью. Не нужно его догонять, занимайся своим саморазвитием. Почему я говорю всегда, что любые отношения, какие бы они ни были, они всегда для чего? Для того, чтобы человек прошел какие-то уроки. А тем более это кармических и в родственных, а тем более близнецов они приходят просто так, да. И вот чтобы было вот это понимание, для чего, что мне нужно проработать, как мне сделать так, чтобы мне было легче, да, все это прожить. Вот с этой целью я и обращаюсь к вам всегда, что приходите, пишите, я вам помогу. Мы посмотрим по матрице, что там у вас за уроки кармические, да? в каком вы сейчас периоде проживаете, какое у вас предназначение, потому что он приходит, он хочет, чтобы вы росли, чтобы вы становились лучше, да? чтобы вы пришли к своему предназначению. Почему я этот тренинг создал по предназначению, почему я этот тренинг по талантам создала. Теперь я это понимаю, чтобы помогать через это людям, идти легче, выходить из этой ситуации, Потому что эти периоды, когда убегает этот близнец, дается нам для чего? Для того, чтобы мы в это время совершенствовались, чтобы мы и шли, и шли туда, к чему мы должны были прийти, вот этот план нашей души, да, у каждого же он свой. Вот, мои хорошие, только вот поэтому а, пишите, а, если вам интересно продолжение моей истории, расскажу, какие-то, может быть, нюансы у вас будут, да, Спрашивайте, я запишу видео на любой интересующий вас вопрос, главное, чтобы вам было легче, да? если нужна консультация личная, пишите мне в WhatsApp, пишите мне в Telegram, куда вам удобнее, и свяжемся, пообщаемся, главное, не страдайте, любовь она не для страдания, мои милые, а тем более с близнецом. Я очень э, вас всех люблю, я вас всех очень хорошо понимаю. Поэтому, мои дорогие, если вам интересен мой канал, если вам интересен формат, в котором я рассказываю на эту тему, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Обнимаю вас.